Помост состоит из секций. Секции все мореные, лаченные. Секция вставляется 250 мм. Шитаз соединяется шпильками. Вот такая красота. Чучки выбираются и вставляются в заплаточку. Красоту мы валяем.